Быстро, потому что Для всех да, с вопросы, Территория номер 21 стран, решающего толстый светлая промышленность, составила государственную рабочую депутат. Рабочая решили некомпенсировать санкт комиссии, назначить членом предприятия номер 21 стран, решающего полоса, для работы Букости Васильевна, предложенную собранию мастер по месту Макозы. Имеет опыт работы, образование обучения. за кто против? вы держались первоногласные вопрос о комиссии на киргарском месторвальном оборудовании уважаемые коллеги в основном информацию в на поле у 4 документа четырех кандидата из четырех кандидатов, четыре. Первое рекомендуется в сотрудничестве рассмотреть кандидатуры, в 2020 году, в 2021 году, году, в прошлом, образование, образование, средняя, в среду, также в 2021 году, в на году, в 2021 году, в в 2021 году, в 2021 году, в в в 2021 году, Слава у Валик Владимировича в первом рождения, так называемых высших, вынаслужившие предложения за время нацелуяки данных служительств. В первом году рождения, так называемые высшие в музею на годах, в следующих составах, Одиногласный ответ. комиссии. образования. Поиск номер 21. Поступили документы 17 кандидатов. Правда, все кандидаты, будут группы. По результатам рабочего группы. предлагается рассмотреть. сам первый комиссии. Следующий кандидатой. финансовый политический партийный расцвет с января 2009 года до политической партии политической партии на 60% это, это, это, это я вам за не готовлюсь. По а, результату а... а, сформировать избирательную комиссию, это Ганечева, Елена Вениамин, на 68-го года рождения, собрание избирательной комиссии, Голубкина, Светлана Горькова. Ганечева работали, Светлана да, Горькова. Она работает в администрации Калининского района, зам начальника совместа. Он очень большой поработает. -го работает. А, работает в тоже Не на работы. А, он работает зодиак. Игнатий Вадим имеет высшее юридическое образование. Игнатий Вадим 53-й год рождения Прикожной политической партии ⁇ Справедливая Россия а, ⁇ Земля а, на электронной почте, прикормленная специалистка политической партии ⁇ Ледера Россия ⁇ Куколь Николаевич Федорович, 83-й -го год рождения Прикожной политической партии ⁇ ДПФ ⁇ 53-й Александрович, 88-й -го год рождения Прикожной политической партии Русская и Тихонову Тамару Лениамидов, в 56 -го года рождения, и должных собраний директора Данной Вот такой состав и номер 21. Предложитель директора комиссии э, на своем первом сессии справится в, в комиссии Громцева Олега Хаминова, имеющего высшее юридическое образование. Очень приятное впечатление. Вопросы, подожди. У меня вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, а чему вы представили партии для рабочую так проголосовала, рабочая группы. Понятно. Спасибо. Кто за данный с за? Кто Вопрос о предложение кандидатуры о комиссии муниципального образования Уважаемые коллеги, комиссии Предложить кандидатуру на муниципального образования муниципального образования образования опыт работы и работу Вопрос о сообщении. Кто задал мне предпосланник, чтобы должность? Кто вызвал мне предпосланника? Пятый вопрос. оценки отбора на выступление комиссии по улучшению общественных трудов. Уважаемые а коллеги, у вас как имеется в порядок оценки отбора Санкт-Петербургской билетной комиссии конкурсных работ, Федеральная избирательная комиссия отъявилась в Российский конкурс на обучении работы проводов избирательного права. Вы можете у вас иметь предложение номер два предполагаем рабочей группы по оценке отбора конкурсных работ. Сейчас поступило 13 работ, 10 окончательных проектов и 3 учебника юридических поступил. Поэтому я предлагаю с точки решения. И с вашего позволения данные рабочие группы, чтобы там уже не собираться на заседание, а, а, делегировать рабочие группы и, а, определять данные... Оценки. Вопросы и предложения. Кто-то данные что за... кто Один, пожалуйста, где находится на принятие. Шестой вопрос, о жалобах для Максима, пожалуйста. Уважаемые коллеги, в Антверде как в Держную комиссию про октябре подключилась жалоба всем комиссии которые го Справа замечательного голоса Романа Максимова. на неблагоприятную работу всех, кто разрезал 5-8 В предлагается проект решений, который э, выносит а, рабочая группа. На рабочей группе присутствовал группа решила... Обязательно э, текло 22 повторно рассмотреть стрелы Максимова, которые требовали и оставлены требуемое удовлетворение, и принять по мотивированное решение. И в связи с отменить решение текло 22, соответственно, прошу прогружать данный проект. Что за данный проект установили, прошу написать, кто за? Седьмой вопрос, когда а что член на комиссии это, на района, обратился первоначально с жалобой в ТЕКТЕ э, на решение о том, что был отстранен в, в трамботе, а, нельзя сказать, что она а ответ, он что действительно такое решение, является незаконным, однако само решение не объявило, приняло решение, которое было в порядке непринимается, не установило немедленно его права. В связи с чем предлагается сделать это в первую специальную комиссию, признав закономерное решение других и признательный который хоть он В основном реализации инвалидом, Уважаемые коллеги, у вас новая подробная ставка. Предлагаю все познакомиться с этой подробной ставкой. Если будут вопросы, вы можете обсудить дополнительную. И сегодня я принимаю У меня есть ставки Что за данный проект постановления принесли? Почему мы сошли? Иногда смотрим.